у у у у так что pod sloppy всегда разговаривать Что будете делать? Хе-хе-хе Так, погоди! Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Всё? Почти всё? не нихуя теперь я не смогу пойти вправо ебать сложно ну no. ну no, no. uh, uh, uh... что я больше по душе не то и не другое я корицу никогда не ел и риски тоже не ем. Я даже не знаю, какой она на вкус. И то это хуйня. Блин. Блин, блинский. И чё, выбрать? Я ни то, ни то, не ем. Бля, не ем ни то, ни то. Ты издеваешься? Выбор без выбора. Мне ни то ни то не нравится. Фу-фу-фу. Сейчас будем гуглить, а что делать? Корица, мне так похуй.